Все, прям, вот прям с кайфом. Ну, прям почти. А ты проверил? Кого? Звук. Вот сейчас будем записывать, ты будешь со звуком, я буду без звука, и все. И потом нужно по новой. Ну, ничего страшного, будем по новой. Садись ну... нормально, чтобы тебя видно было. А что, меня не видно? Нет. Ну, сейчас ровно. Ну-ка, щеки подтяни. Нет. А вываливаться за кадр? Да. Новые новшества, да? Приблуда. Да, блуды приблуды. Давай тему, знаешь какую? -ки -ки -ки. Есть, короче, тема очень интересная. <звы> Свидетельство, знает. У меня сорвалась сделка, потому что собственник сказал: "Все, я квартиру не продаю. Вся недвижка, весь мир, короче, Кован стоит, а одному чуваку хочется нет. Я хочу". Вот прям энную сумму денег и все. А у него все там... Все ресурсы исчерпаемые, кроме человеческой жадности. Да, да, да. А у него там хочу больше и больше. И еще пришла одна девушка, и еще одна девушка, и еще две собаки. И все... началась вечеринка. Ладно. У них там еще, оказывается, эти... Еще и рыбки плавают, еще зимняя... попугачик. У них там еще зимняя резина стояла. Это не крохот. Он такой выходит заходит и говорит, слава богу, резину унесли. Друзья, приветствую, вы снова на канале Сочи ЮДВ, Иван Колосов, Илья Шамшин. Друзья, не забываем, сразу же вы уже все научились, вот она наша грядка, да, что у здесь? У тебя, кстати, левая рука вываливается за закаток, как надо показывать. Подписываемся, колокольчики, уведомления, друзья, в первую очередь сразу ставим лайки, потому что тема будет наболевшая. На какую тему? Видишь, а, лежит да. буклет. буклет. Друзья, Ладно, хотим... В субботу, да? Да, к нам в компании. Я уже рассказал, записал ролик, уже все все знают. Ладно, друзья, хотим поговорить с вами о наболевшей теме. Все-таки давайте... А, о, давайте, знаете как? Все, кто хочет продать свою недвижимость в городе Сочи, пожалуйста, напишите, позвоните нам, потому что мы сейчас составляем определенную таблицу, да, именно собственников, кто хочет продавать свою недвижимость в городе Сочи и по каким ценам. Да, ну, сразу хочет... Определенную программу там составляем, тестируем ее, поэтому, пожалуйста, дайте нам обратную связь. Сразу хочется хочется сказать, что, друзья, мы стараемся, знаете, как сделать, чтобы было всем выгодно и покупателю, и собственнику. Мы как бы стоим посередине и всю эту ситуацию балансируем. Наверное, как-то так это получается, да. да? Но, но, да самом... И здесь, знаете, что хочется вас даже, знаете, не попросить, а поговорить с вами на следующий счет, чтобы вот когда идет вопрос продажи, реализации вашего объекта, но не надо перегинать палку, потому что в большинстве случаев у нас собственники перегинают палку и хотят продать не в рынке. Да, я даже приведу небольшие пару примеров, друзья. Ну, знаете, вот многие там задавали вопрос, писали... А почему вы наши вторички не продаете, почему то... Но лично мне, ну проблематично, мне тяжело дается продавать ваши вторички, когда, во-первых, давайте так, есть у вас недвижимость в городе Сочи, квартира ваша, есть цена по которой вы приобретали на данное время при данной ситуации при данном рынке и вообще рынок по всей россии стоит цены там начиная от валюты заканчивая биржей нефтью все вниз обкатились если в сочи еще какой-то идет спрос то что не какой-то а спрос. ну как бы идет спрос да мы даем вам возможность, давайте продадим вашу квартиру, у вас есть желание. Или апартамент. Ну или апартамент, без разницы, да, главное ваша недвижимость в городе Сочи. Вы и так в плюсе. Ну извините меня, вы практически да-да-да-да-да, потом есть у меня вот относительно недавно примеры, когда собственник жилого комплекса просто перед самым, знаешь, фактом уже... Я передумал выходить на сделку, квартиру не продаю. Ну, ну, как бы, и мы просто стоим, мы два дня уговариваем. А задаток? В... Подожди, у нас задаток вы же внесли. А, да, задаток внесли, задаток это, что Там срок брони не сгорел? Да нет. Просто сама ситуация, что мы много готовились, долго готовились, все документы все подготовили, тяжелая сделка и просто говорит, все, я квартиру не продаю, не хочу, у меня изменились планы. Ну кто так делает? У меня. Мы, ну... сначала изна... мы изначально не могли договориться там, то по цене, то еще, еле-еле по... договорились и просто говорит, все, я не продаю. Еще одна мысля, пока не улетела с головы, я свой же пример приведу, есть у нас собственник. Я не буду называть ни собственника, ни где квартира находится Просто а, собственник покупал квартиру по одной цене Сейчас можно в данное время рынка продать Ну, грубо говоря, там, ну даже на 2 миллиона дороже а когда собственно, говорит, мне 2 мало, ну плюс 2, мне нужно там плюс 4, плюс 5 в данное время, это очень тяжело, очень тяжело, но ну, это нужно подождать, ну, наверное, даже нереально сейчас сказать. Нет, слушай, ну когда ты выходишь с плюсом, даже там условно, слушайте, да если короткий срок, и там зарабатываешь там 500, 600, миллион, даже полтора, ну, это тоже хорошие доходы. То Конечно. Есть, ты, ты проинвестировал, да, то есть ты вложился м, в надежный проект, да, у тебя стопроцентная гарантия, и ты выходишь с плюсом, ну кайф. Слушай, это хорошо, что твои деньги, они, во-первых, сохранились, сохранились. Они аккумулировали? Да. И ну, ты не в не, и не растворились ты не, нигде. Не растворились, ты их не потерял. Но вот эта человеческая жадность с собственниками очень тяжело договориться. А можно я историю одну расскажу? Конечно, давай. Она давайте. была давно, я вам сейчас скажу, наверное, года два назад. Но тем не менее, она, знаете, она как кость в горле, до сих пор у меня эта история. Следующий случай приезжает. Нет, не приезжает своей покупательнице просто скидываю фотографии, ей все нравится, это был объект у нас Кравела Португалия, все нравится, квартира, стоимость, вообще все нравится, кайф, одобренный ипотека у нас была, все замечательно. Там еще была предыстория, у этой, у этой покупательницы было две Провальные сделки в Сочи, она как-то без меня хотела купить, и в итоге мы выходим на третью сделку, мы согласовали объект, да? мы договорились с собственником, мы подписали договора бронирования, договор задатка, внесли задаток, все, уже готовили, готовили, оценку сделали, ну, в общем, все, мы готовы на сделку, и э, все, у нас уже покупатель сидит в банке у себя, сейчас знаешь, где, в Нижневартовске. Там еще плюс 2 или плюс 4 часа, не помню точно. Но, в общем, это дековато отсюда. Она сидит уже в банке. И что произошло? Собственница э, Каравелла Португалии, квартиры в Каравелле, Каравелле Португалии, шла на сделку. Развернулась и не дошла? Она зашла в офис продаж, угу. посмотрела цены от застройщика и просто развернулась и сказала, я на сделку не выхожу. И получается такая ситуация, то что мы подготовились, мы настроены на покупку и... В моменте она разворачивается, а человек сидит уже в банке, все. И я ей звоню, еще так получилось, что я в этот момент выехал за пределы России, в Абхазию выехал. И меня я где-то на полчаса, может, ну, там минут 30-40 я был не на связи. И как раз вот в этот пикантный момент, там такой ад начался. Она мне звонит слеза, говорю, слушайте, ну, ну как, ну... Я ей уже и с поговорил. И так и сяк наперекосяк. В итоге, чем эта история закончилась. Понятно, что у покупательницы истерика, да? Я Потом... помню, было такое. Было, было, да. А, у покупательницы истерика, да, потому что уже третья сделка не состоялась, и эта сделка тоже не состоялась. А, собственно... Собственница сказала: как, ну, я вернул вам двойной задаток без проблем. Она, кстати, задаток вернула, двойной вернула, по-моему, через полгода по суду. Ну, она тоже вернула, все нормально. А здесь... Там, вы с ней судились, да? Судились, да. да, да. Здесь смысл такой, понимаете, мы когда продаем от застройщика, мы делаем, почему этот застройщик? Потому что застройщик тоже заинтересован продать. И застройщик это бизнесмен, да, то есть с ним можно договориться, с ним можно как-то что-то согласовать, какие-то условия, рассрочки, отсрочки, просрочки, все что угодно. А собственники у нас, знаете, они вот, вот но ведут себя иногда не совсем… Особенно знаешь, когда… Я правильно. Тебе, я тебе так скажу, даже когда бывают собственники смотрят… На соседи смотрят на. Я тебе сейчас приведу. Я не буду называть тоже имена. Приведу два примера. Комплекс Гранд Парк, где находится его локация. Да. И у меня вопросов в Гранд Парку нет. Мне нравится комплекс. Ну как бы локация Гранд Парк и локация Сочи Парк Кислород. И было такое время, когда мне собственник говорит: "Нет, Вань, продавай мою квартиру, но по цене Сочи Парка". Я говорю: "Почему?" А чем наш комплекс хуже Сочи парка? Хорошая локация комплекс. Проходит пару дней. Нет, все, мы передумали, мы поднимаем цену на 500 тысяч рублей. Я говорю, а с чем связано? Ну, Сочи парк поднимает, и мы поднимаем. И, то есть, очень тяжело, когда вы свои квартиры хотите продать. Я, кстати, могу сейчас это перебью. Здесь, знаете, не надо ориентироваться на застройщика, на того же там на Еврострой или на АВА там в Сочи пар кислород, uh, у застройщика есть одно преимущество, самое главное. Uh, в этих комплексах очень часто заходят ипотечные покупатели, и застройщик может им под субсидию, под а -а -а. льготу, да, то есть под низкую процентную ставку. И э, ваша квартира, да, когда вы купили, она уже считается как вторичка, даже если у вас ДДУ, это уже считается там, перепродажа, там, переуступка, а, ваша перепродажа не может конкурировать с застройщиком, даже пусть у нее цена будет больше, но зато у нее условия кредитования лучше. Ну да, друзья, давайте знаете как, вот Кстати, мне вчера... хочется, чтобы вы как бы услышали нас, а мы всегда э, прислушаемся к вашим пожеланиям. Если вы все-таки хотите, сейчас этот видеообзор за продажу, не за покупку, если вы хотите продать свою недвижимость, пожалуйста, напишите нам, позвоните нам. Мы с Ильей сейчас тестируем определенную программу, да, куда мы добавляем полностью все-все-все объекты, которые собственники хотят продать на вторичном рынке жилья. И если каких-то ваших данных в нашей базе нет, пожалуйста, позвоните. Неважно, что это за объект, проблемный, не проблемный, смотря какую стоимость вы хотите, всегда можно договориться. Мы внесем это в базу. Э, и э, это так скажем. Ну, прайс-лист я не могу назвать, да, как это Весь этот список комплексов, объектов, неважно, всей этой недвижимости Сейчас будет видеть полностью весь город Сочи Определенно специальную программу у нас айтишники, да, создают Поэтому, пожалуйста, напишите, позвоните на горячую линию, без разницы Дайте нам свои варианты, что у вас есть И мы будем стараться как можно быстрее сейчас продавать ваши объекты угу. Немножечко отклонюсь от нашей... Изначально тема. Помните, мы раньше снимали ролики и вам рекомендовали в квартирах там, условно, там, в том же Сочи парке, в кислороде, в летнем, в маленьких квартирах делать ремонт отельного варианта. Помнишь, у нас разговор были? Да, да, да. С чем я вчера столкнулся? Давайте расскажу. Я вчера был в гостях. У своих знакомых они там арендуют квартиру значит, в Сочи парке. Они ее арендуют, по-моему, за 35-40 тысяч рублей. Квартира небольшая, 23 квадратных метра. Десятый этаж, третий корпус, вид на горы. И с чем я столкнулся? Представим, потому что колхоз колхозом, просто ужас, это когда вот понимаешь, вот ты берешь там по 350, по 400 тысяч квадратный метр, причем в хорошем комплексе, в новом, в Сочи, все, вот с кайфом ты взял себе квартиру и обосрал ее вот насколько вот это возможно, просто вот там Ой. душевая кабинка стоит на этих... На ножках, на шпильках. На, таких, на шпильках, да? Да, да, да, да. То есть в эту э, душевую кабинку заходить страшно. Сарды И чуть что, и, качнешь, Да это ужас. Я просто захожу и думаю, ну господи, ну вот как ну вот ума хватило, вот все это сделать. помнишь, мы э, были с тобой в Мане э, на выходных тестировали? Да, да, да. Вот смотри, где? да, в Мане жилая площадь. 17 квадратных метров, метров, ну может там с хвостиком, там остальная площадь идет э, в счет балкона, и вот как они 17 метров, ну кайф, вот это заходишь, все а у тебя знаешь, как? Я даже дополню, многие, очень много скептиков, которые говорили, думали, да как можно за сумму там 2-2,5 миллиона рублей сделать такой ремонт, это же там еще я сделаю за свой счет, там у меня еще и деньги останутся, друзья наши хорошие. Что могу сказать? Мы с Ильей протестировали комплекс Мане. Я остался доволен вот прям на, на 10% максимум. из э, пятибалльной шкалы. Вот прям на 10%. Что могу сказать? На процентов из пятибалльной шкалы? Ну, на так... пятибалльной шкале на, на 10%. Ну, я не а. знаю, как то правильно а. тебе. Что могу сказать? Настолько дорогущий ремонт, что если вы будете делать сами в 17 квадратных метрах, да я уверен, вы даже в 2-2,5 миллиона не залезете, у вас деньги закончатся на половину пути. Потому что у застройщика, понятно, он берет объемом, и я думаю, что там ну, как-то свои какие-то привилегии да, в денежном эквиваленте по ремонту. Что могу сказать, там, даже когда шторы берешь в руки, вот что я запомнил, ну шторы просто дорогущие, вот прям дорогущие шторы. Да, и знаете, как. Там ремонт дорого выглядит, так, так сказать, снаружи, да, то есть на фото, на видео он действительно дорого выглядит. И на ощупь то же самое, потому что я остался в этом номере ночевать, ну кайф. И даже знаете, что могу сказать, вот санузел там маленький, ну как бы он небольшой, но его достаточно. То есть стоит горшок, раковина, фен, ну и естественно душевая, ну, душевая кабина, да. Кабина. Она небольшая, но тем не менее место нормальное. А, опять же, хочется вернуться к нашим любимым квартирникам. Друзья, ну как вот можно вот купить квартиру застройщика, где же 23 метра в Сочи парке, у тебя хорошая площадь, потому что, ну как хорошие, там все там 18,3, у тебя там 23 с хвостиком. И вот настолько испоганить ремонтом эту квартиру. И как вот, и он говорит, надо мне говорит, разменять эту квартиру, говорит, ну что-то там купить, как ее потом реализовывать, ну как. А, знаете, как это происходит? Вот м -м ты заводишь покупателя, он такой, ага, вот так вот все происходит, ага, и все, и сразу уходит. Он даже, он даже вот не перешагивает порог этой квартиры. Да, друзья, даже знаете как, вот, к примеру, приобретаем мы квартиру в Сочи парке, в кислороде, да, там площадя маленький, ну, в среднем 20-25 квадратных метров. Что мы делаем? Приобрели квартиру, поехали, заехали в Мане, Мане можно отфотографировать, пощупать своими руками, посмотреть где-то себе под блокнотик записать, приехать, сделать точно такой же ремонт один в один. Но у вас будет квартира в комплексе, эксклюзивная, она будет пользоваться спросом, что посуточное, что ежемесячная, что потом вы хотите перепродать, вы ее всегда выгодно перепродадите. Ремонт влияет, ремонт влияет на большую оценку и на хороший спрос вашей недвижимости. И, а да, опять же, вот этот, вот этот колхозный ремонт, я всегда не устаю вспоминать краеволу Португалии, там было в достаточном количестве квартир, там маленькие там, 24 квадратных метра. И у всех ремонт там шатковалка как-то, но вот как-то и, и никак. А такая же история сейчас и в Сочи парке. Да и, наверное, знаешь, так не только в Сочи парке, а знаешь, но а во, это, во, во всем Сочи. А вот. это проблема собственников, а мне все равно для сдачи и так пойдет. Оксидные, видел, налепили? Да, и так пойдет, а вот ваша и так пойдет, она Сливается с общим фоном других квартир и потом сдать, продать, там еще что-то ну, тяжелее. А если посмотреть любой комплекс, и когда видно, что смотришь ремонт, и вау, ну крутой ремонт, сразу есть спрос. Они сразу отскакивают, они сразу отскакивают на сдачу: посуточную, посоточную На продажу они хорошо отскакивают. Друзья, да что тут говорить про квартира? В мира роден, он иди, иди там это объявление везде висит. Ремонт от застройщика, потому что все апартаменты сдавались от застройщика. Наполнение на хуй Ну просто вот этот колхоз, вот эти какие-то красные цвета, там, которые mm -hmm. красный цвет, там, он, он в принципе он туда неадекватно, он там неадекватно смотрится, он там не нужен. Mm -hmm. Вот поставили такой какую-то кровать там красную, не поймешь что. Да, пойми. И апартамент хороший, и площадь хорошая, и видно на И тебе остается вот ты проделал огромный путь, да, то есть ты проинвестировал, ты купил там там у застройщика, ты дождался сдачи объекта, все. Ты заработал на росте цены, Тебе остается, вот ты проделал путь, вот стольчик остается, сделать нормальное наполнение. сделать ты обычно классическое, не взял на колхозе. И, друзья, что могу дополнить, Да. К всему нашему вот этому небольшому разговору, что если вы живете в своих городах, вы переживаете, а как же мне сделать э, вот такой идеальный ремонт, качественный, красивый, с наполнением, чтобы э, я же не могу контролировать, я проживаю в другом городе. Есть у нас прораб Владимир. Да, я думаю, уже вы и до этого уже посмотрели наши видеообзоры, да, где мы с Ильей смотрели э, разные квартиры, разные работы этого Владимира. Если не смотрели, посмотрите в предыдущих видеообзорах есть там несколько частей, Четыре части. Вы даже если сюда прилетите, мы можем вам вживую завести в каждую квартиру, посмотрите. Да и с собственником и можно собственником, можем познакомить. Да. да, Владимир идеально вам сделает вашу квартиру. Не экономьте на ремонте. Это не значит, что ремонт должен быть там весь из золота. Нет. Он должен сделан быть... Э, ну, как это правильно Ну, Хотя бы, знаете, как-то простенько и со вкусом. Такое тоже приветствуется. Ну однозначно колхозить нельзя. Опять же, у меня сейчас в голову пришел апартамент в этом в Сиднее, мало того, что апартамент они, они купили самый дешевый, просто вот ну, и ремонт еще это когда дешевый. первый этаж, первый апартамент у тебя и вид, у тебя в опорную стену еще у тебя самый дешевый ремонт во внутренний хотите... сад да да да <laughs> да у тебя не вида ни хрена. и вот когда у тебя ничего и нет вот здесь даже знаете там потолки высокие в Сиднее там можно, знаете, там даже, знаете, как-то не, не, не два уровня делать, да, а можно что-то там, не знаю, там с потолками как-то заморочиться, что-то вот можно как-то вот это вот все вот как-то светом обыграть, да, потому что у тебя, у тебя света мало, да, там из окна, как-то вот можно что-то, они туда воткнули, я думаю, господи, мать дорогая, ну как, ну как, ну, ну, ну что, что? На самом деле я видел красивенные ремонты, красивенные потолки сейчас, дизайн есть, но бывает просто так налепят, а особенно когда, знаешь, все стены залепят обои в ромашку или в какой-нибудь цветочек. Вот у меня ромашки есть сделали. Я тоже таких много видел. Вот сделали тоже, ремонт в семейном. А да. там все в ромашках. Да, они сделали квартиру на перепродажу. Если вы делаете квартиру на перепродажу и хотите ее как-то с ремонта продать, мне кажется, самое здравое решение сделать под чистовой, то есть там, допустим, сделал санузел, там пол, там, может быть, там, ну потолок. Не знаю, но оставь то хотя бы стены белыми. Вот просто оставь их и не надо свои ромашки то туалепить, потому что тебе нравятся ромашки. А не стоит под себя равнять всех людей. Поэтому с ромашками да. тут тоже такая тонкая грань. Да. А если хотите сдавать или посуточно сами заниматься этой квартирой, у нас в Сочи очень хорошо пользуются маленькие апартаменты в виде. Ну они какие? Ну, пришел, они, дошло, у нас, да, подавляющее большинство, это 18-20 метров. А квартира вон, в котелах лежит по кислороду, по Сочи парку, 16, 18, 20, 23 квадратных метра. Кстати, а, вот по Сочи парке в 18 метров и 23. Блин, ну 23 как-то она чуть-чуть да, поинтереснее. Конечно, ну, вот ну это даже так... переживать и городить, вот, а мне же там нужно кухню построить. Вот, да они поставили, вот я вчера был, кровать то воткнули. И еще диванчик какой-то Ну мало ли там, вот знаешь, там будут жить там не двое, а четверо. Как в этой квартире жить в четвером? Мы знаешь, вдвоем были там с другом, и потом еще один человек пришел, девушкой его там втроем. Вот втроем там уже все. ну, там уже, ну еще ну. пришла одна девушка, и еще одна девушка, и еще две собаки. И, и началась вечеринка. Ну, да. Ладно. У них там еще, оказывается, эти <связать> Еще и рыбки плавают, Зимний... У них там еще зимняя резина стояла. <связать> Это не них <крыхать. связать> У них там еще такая, говорит, заходит и говорит, «Слава богу, <связать> резину унесли!» <связать> <связать> <связать> Реально баллоны стояли. И знаешь, какие девятнадцатые баллоны стояли? <связать> В общем, друзья, давайте чуть-чуть подводить итоги, будем финалиться уже потихоньку. Если вы хотите продать свою недвижимость, пожалуйста, дайте нам обратную связь, потому что мы сейчас э, заполняем максимально, да, и будем тестировать э, то, что у нас новую идею создают наши айтишники. Нам нужна от вас обратная связь. Если вы хотите делать ремонт, еще раз вам, наверное, рекомендуем и попросим услышать и нас, Ремонт нужно а, кстати, делать Да, хороший. можно сюда дополнить себя насчет ремонта. Мы сейчас накинулись на ЖК «Кислород», я вам уже ролик снимал, там, думаю, вы уже ранее увидели. Накинулись на ЖК «Кислород» только по одной простой причине, что там ставка 4,5 и очень низкие платежи по квартире, ежемесячные платежи. И там есть возможность зашить ремонт от застройщика ну, в ипотеку. Угу. Да. Uh, вот знаете как моя личная рекомендация? Вы зашейте ремонт в whitebox, либо, ну как, чистовая отделка. И, кстати, сейчас покажу, как она выглядит. Вы вот такой ремонт зашиете от застройщика, uh, полный ремонт не надо. Во-первых, вы деньги сэкономите, и от uh, грязной работы вы избавитесь. Вот, кстати. Вот, Whitebox. Ну, Whitebox, да, это просто вот, ну, вся вся черновая работа прошла, остается у тебя, ну что там, ну, уже подчистовые. А, сделайте такой ремонт и сделайте, пожалуйста, отельный вариант. И мне лично хочется посмотреть на те квартиры, которые все-таки так сделают, благодаря нашим рекомендациям. Да. Ну все, давай всем передавать. Пока. До новых встреч. Пока. Всем пока.